Это стылая мраморность зимнего рваного неба, Сквозь полотнище окон с эскизом морозных картин. Полоснет новым днем. Он мелькнет, словно будто и не был, Канет прожитым мигом в архив календарных рутин. Это будет потом, а сейчас Новый день, юн и светел. Слепит девственной снежностью, Чист, как тетрадный листок. Ты молитву шипни, Она душу очистит от плевел И наполнит надеждой Иссякший сердечный исток. Ты раскрась этот день самой яркой и сочной из красок. Мрачных пятен пускай на картине не будет твоей. Пусть давно в твои сны не приходят герои из сказок. Жизнь безжалостно бьет, каждый раз все сильней и сильней. Но, быть может, сегодня, в рожденной тобою палитре, Разольются цвета только солнечных теплых тонов, И взыграет в тебе позабытая радость на лире, Зазвенит, как капель долгожданной поющей весной, Как скрипач виртуоз, Задаешь своим дням ты звучание, Создаешь, как умилый художник, ты жизни сюжет, От тебя лишь зависит, мелодия будет печальной, Или будет с картин твоих лица Сияющий свет? Не спеши, словно лист скомкать день и отправить в корзину. Он дается как шанс для любви и для благостных дел. Дня, что канул на век, не вернешь уже и половины. Счастье кистью рисуй, пока лист еще гладок и бел.